Доброго времени, сука, уважаемые друзья! С вами «Желтый мужик» и сегодня я хотел бы поделиться своей находкой, хотя кто-то скажет, слушай, «Желтый» давно уже этот вопрос решен. Значит, о чем пойдет речь? Задачи их дробления, сохранения, как их просматривать, вычеркивать и так далее – Значит, давно уже известно, не можешь сожрать одну большую задачу, раздели на подзадачи и так далее. Все это известно, все это здорово, прекрасно. Вопрос в другом. Я уже использовал множество вариантов, каким образом их сохранять таким образом, для того, чтобы они были под рукой, можно было их быстро вычеркивать или дополнять и так далее. Да, мне скажете, вот стикеры на рабочем столе, либо на мониторе, либо вот прилепливаешь либо, я не знаю, записная книжка, многие пользуются. Мне это, честно говоря, не очень удобно. Я искал, каким образом это сделать в компьютере. В общем, последний вариант. Я работаю с этим вариантом примерно неделю. Сначала было вроде бы как неуютненько, сейчас вообще легко, отлично. В течение дня я открываю там 3, 5, 10, 15 раз, корректирую, дополняю, изменяю. Вот. Значит, в чем фишка? Открываем пайрпоинт одну страничку как хотим ее красиво оформляем и на ней записываем задачки под задачки и так далее вот плюс там есть функция зачеркнуть как бы ну кто знает тот знает думаю что все люди этой программы в той или иной степени фишка в чем пайрпоинте сделал достаточно быстро сохранил как шаблон то есть оформление уже не меняешь потом сохранил плюс сохранил как png файл вот причем оба файла и powerpoint и png у меня находится на рабочем столе я в уголочек поставил все очень удобно все дальше открываю png ну как стоп не открываю а правая кнопка на png выскакивает предложение сохранить как изображение рабочего стола все у вас на рабочем столе ваши задачи вы все видите причем не нужно открывать файл закрывать что там подсматривать ты в чем-то работаешь, окно передвинул, это закрыл, открыл, а у тебя на рабочем столе, у меня вообще как бы два монитора, вообще прекрасно. Я и здесь, и здесь его вижу, все эти свои задачи. Очень удобно. Лично я считаю, что это гениальная простота. Быстро, удобно. Друзья мои, пользуйтесь. Картинку я ну, либо на заставку положу, либо приложу, но в любом случае да сюда приложу, потому что Почему? Потому что не все, кто смотрит здесь, зайдут в ВКонтакте либо в другую соцгруппу. Все, друзья мои, пользуйтесь на здоровье. Если понравилась такая фишечка, как это сейчас модно говорить, лайфхак, лайфхак, лайф, лайфхак, вот лайфхак, то значит вперед, пользуйтесь, ну и соответственно лайк внизу только приветствуется. Вот, Если у вас есть свои какие-то варианты, наработки, как вы эти задачи ставите себе, как вы их удобно где-то сохраняете, чтобы были они видны постоянно под рукой, но, ну, пожалуйста, в комментариях будет здорово. Я, конечно, постараюсь попробовать и ваш вариант. Кто знает, может быть, кто-то более гениальный. Все. До свидания. С вами был Желтый Мужик. Сегодня сегодня 17-й год. Апрель, 6-е апреля. Пока.